Протесты в Узбекистане. Какие аналоги Россия предоставит взамен зарубежным приложением? Как распознать инфаркт? Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Амир Ахтямов. Российский научный фонд подвел итоги конкурсов на получение грантов по мероприятиям проведения инициативных исследований молодыми учеными и проведения исследований научными группами под руководством молодых ученых, а также конкурса продления проектов молодежных групп 2019 года, президентской программы исследовательских проектов. Конкурс инициативных проектов направлен на поддержку молодых людей в возрасте до 33 лет, защитивших кандидатские диссертации. На конкурс поступило более полутора тысяч заявок. Поддержку экспертного совета нашли 507 проектов, в том числе 13 от ученых Казанского университета. Каждый получит финансирование до 2 миллионов рублей в год.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 пересмотрим в сторону того, что вот этот пункт о широкой автономии, он, как говорится, естественно, институции, он был убран, и вот данный, данный вопрос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 Вопрос поставлен крайне четко, крайне утилизованно. Это вопрос о том, что нужно сохранить все позиции автономии, которые имела, имела Карталпакская Республика в составе СИПА на а в составе Узбек и так далее. То есть э, вот эти исторические, так сказать, обоснованные моменты, связанные с автономией, они должны.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 В России от инфаркта каждый час умирает 7 человек. Эксперты среди симптомов острой формы заболевания выделяют сильную слабость, боли, потливость и учащение пульса. Он повышается до 100 ударов в минуту. Как спасти жизнь своим близким и куда обращаться за помощью, выясняла Маргарита Михайлова.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 Татарстана, в том числе и неотложная экстренная помощь. медико санитарная часть КФУ в Университетской клиники с образованием ее в 2017 году начала работать, проведена модернизация техническое оснащение, создано операционное современное для работы кардиохирургов. И еще позже включилась аритмологическая группа, то есть мы лечим еще все виды нарушений ритма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 В главном здании Казанского федерального университета прошла защита детских проектов в рамках городского лагеря архитектурно-дизайнерской смены Urban Art. В данном проекте приняли участие школьники от 7 до 15 лет. Особенностью нашего городского лагеря является то, что наставниками у ребят, у школьников являются преподаватели университета. Это говорит о том, что в легкой доступной форме нашим детям будут даны основы уже профессионального дизайна, профессиональной архитектуры. Это является ценностью нашей. Кроме того, группы мы набираем всегда малочисленные. Это обеспечивает именно персональный подход, индивидуальный подход каждому ребенку, ведь это важно в таком юном возрасте свою индивидуальность и свои особенности. Ребята разработали свои проекты малой архитектурной формы или же проекты благоустройства. И сегодня они представят их не только в ручной графике, но и в компьютерной графике, что также им удалось попробовать за эту неделю. Казанский федеральный университет приглашает абитуриентов и их родителей принять участие в КФУ «Лайф». Встреча состоится в амфитеатре парка «Черное озеро» 5 июля 18.00. Вход свободный. На этом все. В студии был Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!